Всем привет! Сегодня я хочу рассказать вам про а, новую поверхность имплантатов Ty Ultra Xil. Компания Nobel а, 20 лет уже выпускает имплантаты с покрытием Tyonite, а, и а, это революция в покрытии имплантатов. А на смену TIONight пришло анодированное покрытие Тай Ultra Xil. Это более гидрофильное покрытие, которое активируется при контакте с жидкостью, уменьшая контаминацию бактерий. Аксил ⁇ золотистое цветопокрытие, анодированная, гладкая, непористая пористая структура для мукоинтеграции. Также имплантат приобрел новую упаковку, более защищенную. Анодированное покрытие с изменяемым градиентом плотности от пришеечной области капексу. Все научные данные, все интересные нюансы вы сможете узнать на стоматологической выставке Dental Salon с 22 по 25 апреля 2019 года на стенде компании Нобель. Ждем вас!